На протяжении многих лет у большинства людей о Владимире Путине складывалось впечатление человека очень предусмотрительного, хитрого и рассудительного. Человека, который никогда не примет опрометчивых решений, которые тотально и открыто повлияли бы в негативном плане на Российскую Федерацию. Россия должна стать самой привлекательной для жизни страной.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 Мы самодостаточная страна. Но, опять же, у адекватных людей после 24 февраля 2022 года мнение о Путине резко изменилось. Более того, многие из них заговорили о том, что у власти сейчас не Путин, а другой человек. Ведь решение, которое он принял, совершенно не свойственно тому Путину, которого мы знали ранее. Мною принято решение о проведении специальной военной операции. Теперь несколько важных, очень важных слов для тех, у кого может возникнуть соблазн со стороны вмешаться в происходящее событие. Кто бы ни пытался помешать нам, должны знать, что ответ России будет незамедлительным и приведет вас к таким последствиям, с которыми вы в своей истории еще никогда не сталкивались. Людмила Путина «Моего мужа давно нет в живых» Слухи о подмене президента Тема двойников Путина всегда живо интересовала общественность. Когда страна находилась в состоянии кризиса, либо происходили резкие перемены в жизни правителя страны. Появлялись слухи, что бояре подменили хорошего царя на плохого. Причина появления таких домыслов — это вера в высшую справедливость. А оторванность правителей от народа, изолированность их жизни, отсутствие фотографий — делали такие слухи вполне жизнеспособными. Стоит вспомнить появление лжи Дмитриев в смутное время, рассказы о подмене Петра Первого, позже были сведения о двойниках Сталина, которых использовали для обеспечения его безопасности. Слухи о подмене Путина Казалось бы, в наше время, наполненное фото и видеоматериалами, слухи о подмене президента будут казаться абсурдом. Но именно благодаря большому количеству материалов для сравнения теория о двойниках получила широкое распространение. Первые упоминания о подмене появились на просторах интернета в 2011 году. В это время происходят странные изменения во внешности Владимира Путина. Когда эти перемены достигли критической величины, их объяснили инъекциями Ботекса. Следующая волна слухов возникла после инаугурации в мае 2012 года. Человек, приносивший присягу, был слабо похож на известного всей России президента. Затем последовал разрыв 30-летнего брака с Людмилой Путиной. Развод назвали цивилизованным, объяснили эмоциональным отдалением супругов. Нежеланием Людмилы принимать участие в официальных мероприятиях. Но это стало причиной возникновения новых кривотолков и беспокойства о дальнейшей судьбе жены президента. Сенсационная статья под именем Людмилы Путиной В марте 2015 года в немецкой газете Die Welt появилась сенсационная статья, опубликованная от имени Людмилы Путиной. В этом интервью женщина рассказывает, что ее мужа Путина давно нет в живых. Она сообщает, что решилась рассказать обо всем, поскольку тяжело видеть, что происходит в России от имени ее покойного мужа. Людмила рассказала, что жизнь с Владимиром не была идеальной. В семейной жизни он был жестоким человеком, тиранящим жену и детей. Жизнь с ним превратилась для женщины в суровое испытание. Ей пришлось перенести побои, унижения, издевательства. Ее попытки отстоять свою независимость привели к тому, что Людмилу отправили в психиатрическую клинику. Пребывание в изоляторе, применение психотропных препаратов сломали ее волю. Она согласилась стать тенью мужа. Далее Людмила рассказывает, что заметила изменения в поведении Владимира. Он стал более замкнутым и беспокойным. Женщина пришла к выводу, что у него настал тяжелый период. Однажды ночью, не предупредив жену, он вывез из дома дочерей. Людмила не знала об их местоположении. А примерно через месяц исчез и сам Путин. К ним домой вломились какие-то люди, не которых она видела впервые, не которых знала. Они произвели обыск, пересмотрели бумаги, даже простучали стены. На ее робкие вопросы о судьбе мужа сообщили, что у него важные дела, связанные с государственной безопасностью, но скоро он вернется. Напоследок посоветовали ни с кем не обсуждать случившееся и пригрозили. «Хочешь жить?» Молчи. Через несколько дней Людмила встретилась с первым дублером Путина. Женщину, прожившую с Владимиром почти 30 лет, поразило внешнее сходство двойника с оригиналом. Но по сути, это был абсолютно другой человек. Людмила Александровна поняла, что убийство мужа тщательно готовилось, все шаги были просчитаны наперед. Она подозревала, что ей тоже готовят замену и опасалась не только за свою жизнь, но и за дочерей, которых этим людям удалось выследить. Людмила жила в постоянном страхе, но ей приходилось беспрекословно исполнять роль послушной жены подставного лица. Такова была плата за жизнь дочерей и ее собственную. В такой ситуации развод был для нее спасением. В интервью она говорит что не может назвать имена людей, которые помогли ей прекратить инсценировку и скрыться. Она утверждает, что сейчас живет за рубежом, но ей тяжело видеть то, что творится в России от имени Владимира Путина. Вокруг этой статьи поднялся шум, общество разделилось на два лагеря. Одни утверждали, что интервью – фальшивка, другие поддерживали версию о подмене президента. Сторонники первой версии в качестве аргументов приводят то, что в тексте статьи не фигурирует ни одна дата, включая возможную дату смерти Путина. Энтузиасты, попытавшиеся найти немецкий оригинал статьи, потерпели неудачу. Также подверглось сомнению, что те безжалостные люди, о которых упоминалось в интервью, вряд ли бы спокойно отпустили бы свидетеля замены президента. Сторонники теории двойников приводят мнение физиономистов, утверждающих, что за последние годы на публике появлялось как минимум четыре разных человека, изображавших Владимира Путина. Они ссылаются на различную конфигурацию ушей, разрез глаз, форму черепа. Но главный интерес вызывает такой момент, используются ли двойники только в целях безопасности оригинала или дублеры? полностью заменили Путина? Пишите свое мнение в комментариях к этому видео. В России живет 144 миллиона человек. Большинство из них считает себя верующими. А во что именно верить, им рассказывает патриарх Кирилл. У русской православной церкви РПЦ всегда были недоброжелатели, которые противодействовали ей по всем направлениям, в том числе придумывали такие секты, как иеговисты и тому подобное. Но очевидно, что самый эффективный способ ее уничтожения идет через ее главу. Я нигде не дрогнул, я везде шел прямо, я нигде не сделал шага в сторону, налево и тем более назад. Война в Украине и роль патриарха Кирилла в России. Если коротко, то глава Русской Православной Церкви с самого начала поддерживал братоубийственную войну Путина в Украине. Он назвал тех, кто выступает против вторжения, силами зла и призвал своих последователей сплотиться против того, что он и назвал внешними и внутренними врагами Москвы. После чего благословил русскую армию в ее стремлении стереть с леса земли соседнее государство. Но церковь – это еще и мощный инструмент пропаганды. И Кирилл – такой же пропагандист, как Киселев, Соловьев или Скобеева, только с крестом и в рясе. То есть одни паразитируют на доверии людей к телевизору, другие к церкви. Последнее намного циничней и подлее. Вот Кирилл устраивает молебен в честь Путина. О наши, я я в вот освещает храм Минобороны. Зикурат с кровавой подсветкой и НКВДистами на фресках. Мною принято решение возложить на себя обязанности настоятеля всего святого храма. Биография настоящего Кирилла Гундяева. Основные факты. Согласно официальной биографии, Владимир Михайлович Гундяев родился 20 ноября 1946 года в Ленинграде в семье священника, а в 25 лет, обучаясь в духовной семинарии, был пострижен в монашество с наречением имени Кирилл. С этого момента начинается карьера Кирилла в церковной иерархии. В 1971 году он уже архимадрит. В 1976 епископ. В 1977 архиепископ. С 1991 -го года метрополит. А 27 января 2009 года Поместный собор Русской Православной Церкви избрал Кирилла патриархом московским и всея Руси. Параллельно Кирилл занимался общественно-просветительской работой, включая многочисленные международные контакты. С 23 апреля 1994 года он вел на Первом канале российского телевидения программу «Слово пастыря». Сейчас же, кроме виллы в Швейцарии, у патриарха Гундяева дворцы в Переделкино в Даниловом монастыре в Геленджике рядом с дворцом Путина и пентхаус с террасой в доме на набережной, с видом на храм Христа Спасителя. А бывшая правая рука его преосвященства, епископ Виктор, в миру пьянков. Ныне, наворовавшись, проживает в греховных штатах, как частное лицо. Наверняка предается постам, молитвам, и, как говорил Жванецкий, жалеет страшно. Дворец Гундяева под Геленджиком, ради которого вырубили заповедный лес из красных и других уникальных деревьев, давно построен. Вот как живет главный жрец российской морали. Нет, это не тот самый дворец, это другой, но тоже под Геленджиком. Его оценочная стоимость около полумиллиарда долларов. Кроме этого, по данным СМИ, патриарх Кирилл также владеет зарубежной недвижимостью – виллой в Швейцарии. Разумеется, практически все вышеперечисленное имущество официально принадлежит церкви, а патриарх пользуется им исключительно по служебной необходимости. Согласитесь, тяжелая служба пастыря – душ человеческих. Ведь отпускать грехи на исповеди – это вам не мешки таскать. Но даже если Кирилл и покинет свой пост, то на улице явно не останется. Ведь у него, кроме всего служебного, есть еще и огромные доходы с разных мирских дел. Резиденция Кирилла, занявшая всю территорию от моря до шоссе, не только отгрызла полкилометра общественной береговой полосы и дороги, но и перекрыла людям последнюю возможность безопасного выхода к лесу и кладбищу. Теперь им необходимо делать крюк уже не в километр, а в три километра, один из которых по шоссе. Дорогой смерти Эту дорогу назвали потому, что на ней гибнут люди. А все для того, чтобы кое-кто мог высунуть свое пузо, и никто не мог этого увидеть. При выходце из гебни при подобном Гундяеве, сменившем убиенного Алексия II, площадь резиденции увеличилась в 10 раз. Причем под застройку, вырубку и сплошное огораживание церкви были переданы 12,7 гектаров гослесфонда, покрытых реликтовой пицунской сосной, которая застраивать, вырубать или огораживать закон в принципе запрещает. Патриарх по-прежнему любит не только поучить народ жизни, но, например, очень важно научиться христианской аскезе. Как-то так получается, что святой человек на своем праведном пути постоянно спотыкается о Божьей заповеди. То образ жизни, который сегодня так искусственно насаждается, такой гедонистический образ жизни, ешь сколько хочешь, пей сколько хочешь, веди себя как хочешь, он изгоняет такое важное понятие, как самоограничение. По, на церковном языке аскеза. Аскеза — это и есть самоограничение. Аскеза это способность регулировать свое потребление. Это победа человека над похостью, над страстями, над инстинктом. И важно, чтобы этим качеством владели и богатые и бедные. Но и потрепаться за коррупцию и поклеймить коррупционеров Патриарх Кирилл тоже всегда готов. Аскеза. Дело хорошее, особенно когда твое состояние в 4 раза превышает состояние Ротенберга-старшего и в 8 раз состояние Ротенберга-младшего. И это еще без учета стоимости почти миллиардного дворца в Геленджике. Такая вот аскетическая кодла. А теперь пару слов о воре в законе, известном как Япончик, или Вячеслав Иваньков. Вячеслав Кириллович Иваньков. Япончик, Кирилыч, батя, японец, дед, ассирийский зять. Родился 2 января 1940 года, Москва, СССР. Умер 9 октября 2009 года, Москва, Россия криминальный авторитет и русский вор в законе, лидер криминального клана Москвы. Ни для кого не секрет, что криминальная деятельность в России порой достигает таких масштабов, что большая часть воров в законе оказывается на скамье подсудимых за совершенное злодеяние. Их судьбе не позавидуешь, поскольку в тюрьмах они нередко находят свое последнее пристанище, где и умирают, не отсидев положенного срока. Но на свободе их жизнь полна ярких, насыщенных событий, она просто бьет ключом, поскольку они занимаются специфическим ремеслом. В этом смысле не является исключением и криминальный авторитет япончик. Некоторые называют его королем преступного мира. Про него написано огромное количество статей, вышедших не только в России, но и далеко за ее пределами. Иваньков был неоднократно судим в 1974 году по статье 196 часть 2.3 УК РСФСР, в 1976 году по статье 145 часть 2 статья 191 часть 2 УК РСФСР с направлением на принудительное лечение в психиатрическую больницу тюремного типа в Смоленске. В 1982 году по статье 146, часть 2, параграф А, Б, статья 218, часть 1, статья 196, часть 1 УК РСФСР на 14 лет лишения свободы с отбытием наказания в колонии усиленного режима. Уже в колонии был осужден в 1986 году по статье 193, часть 2 УК РСФСР и в 1988 году по статье 110 УК РСФСР. В далеких 1950-х годах в Московском эстрадно-цирковом училище тонкости воздушной гимнастики осваивал студент, которого звали Слава Иваньков. Одаренный юноша делал впечатляющие успехи в учебе, успевая всерьез заниматься боксом и борьбой. Но мало кто знал, что в перерывах между тренировками он промышлял мелким воровством. И уж точно никто не мог даже предположить, что через несколько десятилетий он возглавит русскую мафию в Нью-Йорке, войдет в историю под кличкой взятой в честь легендарного одесского вора», а его похороны будут освещать крупнейшие отечественные и мировые СМИ. Многие блогеры уверены, что япончик и патриарх Кирилл – это один и тот же человек. Возможно ли такое? Вячеслав Кириллович Иваньков, япончик, вор в законе, умер в 2009 году Москва-Россия. В том же 2009 году Поместный собор РПС избрал митрополита Кирилла патриархом московским и всея Руси. Ко мнению о том, что Кирилла заменили япончиком, пришло множество блогеров после совпадения двух фотографий, которая сейчас на ваших экранах. Вора в законе, руки которого по локоть в крови, и патриарха московской РПЦ Кирилла Гундяева. Патриарх московский и вся Руси Кирилл может быть совсем не тем, за кого себя выдает. К такому выводу пришла группа московских специалистов, физиономиков, детально изучивших сходство черт лица между патриархом и известным вором в законе Вячеславом Иваньковым. В своем заключении физиогномисты обращают внимание на то, что при сравнении фотоснимков патриарха и авторитета в глаза бросается впечатляющее сходство между сразу несколькими частями лица. У обоих мужчин одинаковые носы, брови, а также невероятно схожие разрез глаз и строение глаз. Стоит отметить, что подозрения о том, что Кирилл и Япончик в действительности могут быть одним человеком, активно поднимались и раньше. Так, в частности, в 2016 году группа отечественных блогеров провела собственное сопоставление фактов биографии патриарха и вора в законе и выявила несколько просто таки потрясающих совпадений. Для начала необходимо вспомнить о том, что покушение на Иванькова, после которого он с тяжелым огнестрельным ранением был помещен в больницу, где вскоре умер от Перетонита, было совершено летом 2009 года. Зимой того же года поместный собор РПЦ избрал патриархом московским и всея Руси Кирилла, который заменил на этом посту Алексия II, умершего при очень странных обстоятельствах. Распространено предположение, что именно в эти несколько месяцев, разделявшие два события, настоящий Кирилл был ликвидирован, а его место занял выписавшийся из больницы япончик, чья смерть была инсценирована пользу этой точки зрения, говорят, глубокая интегрированность церкви в дела криминала. При этом на пышных похоронах Вячеслава Иванькова, организованных после его смерти, также не было продемонстрировано тело погибшего. Более того, сам Кирилл в промежутке между покушением на япончика и вступлением в должность патриарха на несколько месяцев также пропал из поля зрения общественности. Еще одним существенным аргументом, на который обратили внимание блогеры, стал рост. На совместной фотографии Кирилла с Владимиром Путиным видно, что президент примерно одной высоты с патриархом. Однако рост главы государства, как известно, составляет 162 см, в то время как официальный рост патриарха – аж 178 см. Чуть более понятной ситуация становится, если вспомнить, что рост Вячеслава Иванькова, вы не поверите, также 162 см. Таким образом, несмотря на невозможность раздобыть прямые доказательства, множество собранных блогерами и учеными косвенных улик вполне достаточно для того, чтобы начать воспринимать всерьез версию о том, что именно криминальный авторитет япончик милостью Божьей, ставший вором в законе, в настоящее время выдает себя за патриарха Кирилла. Я не, ну, не утверждаю, что 100% это правда, это так. Мы просто рассматриваем э, все возможности и Разбираемся, может ли быть это, это правдой. Но э, вот если отталкиваться от такой точки зрения, на мой взгляд, это вполне реально. Плюс, конечно же, э, может быть множество скрытых факторов, о которых мы не знаем и никогда не узнаем. Ну, К примеру, вот еще одно удивительное совпадение заключается в том, что участок семьи Япончика, Вячеслава Иванькова, на Рублевке, находится по соседству с Новоогарева, Владимира Путина. С, собственно говоря недвижимостью, по сути, Российской Федерации официальной, то есть резиденция Владимира Путина Новогорева по соседству, еще раз повторюсь, находится. Огромный участок Япончика. Сейчас там, по-моему, его сын с женой живет. Суд не в этом. Вот видео вставка об этом. В Баковке, на бывшей дачу маршала Семена Буденова, который сейчас владеет МВД, после событий 2014 года поселили сбежавшего в Россию экс-президента Украины Виктора Януковича. Рядом с Януковичем дом патриарха Кирилла, их дома соединяет протоптанная дорожка. Проживают на Рублевке и криминальные авторитеты, или их родственники. Сын Япончика Геннадий Иваньков, вдова и дети Антона Малевского, главаря Измайловского ОПГ, Максим Лалакин, сын Лучка, лидера Подольского ОПГ. Далее, думаю, нет смысла перечислять. Забавно, что участок Япончика находится прямо возле резиденции Путина Новогорёва. Символично. Организация народных СМИ и передача правды из рук в руки – это первый шаг. Следующий шаг – Объединение рядовых граждан стран и построение советов в своих странах для реализации принципа народовластия. Ведь доверие президентам, которые, как мы видим, исполняют по всем признакам фашистские планы глобалистов, нет и быть не может.